Привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. В этом видео хочу затронуть интересную тему. Как легко убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Коротко разберемся в теории, и потом в практике покажу эксперимент. Искал ответы на эту тему в интернете, смотрел много видео. Хотелось найти что-то нового и интересного. Но сперва ничего такого не смог найти. В основном советы и дедовские методы. То шланги в системе охлаждения давить и массажировать, чтоб выгнать воздушную пробку из системы, то машину с наклоном ставить на горку. И было ничего больше сообразительного. Потом перешел на англоязычный интернет и сразу стало интересное. Посмотрел несколько видео, и видно было, что буржуи намного продвинулись вперед, чем мы. И вот как они химичат и удаляют воздушные пробки из системы. Обмозговав такой метод, оказывается, все просто и очень легко. Давайте чуть продвинемся в теории. Когда заменяем системы антифриз или еще по другим причинам, в системе охлаждения часто образуется так называемая воздушная пробка или воздушные пузырьки в трубках или в радиаторе печки. Воздушная пробка мешает полноценно работать в систему охлаждения и возникает некоторые затруднения. Например, печка плохо греет в салоне или двигатель трудно прогревается и не доходит до рабочей температуры. Когда мы заводим двигатель, образовавшаяся воздушная пробка под воздействием помпы начинает гулять, крутиться по малому кругу в системе охлаждения. Потом, когда термостат откроется, ходит по большому кругу. Или если эта пробка образовался в радиаторе печки, оно все время может там оставаться длительное время. Исходя из этого, понятно, что когда мы заведем двигатель, и антифриз под давлением помпы начинает циркулировать, ходит по кругу, воздушная пробка тоже перемещается и ходит по кругу. Воздушный пузырек после хождения по кругу в конце концов окажется там, где крышка и если крышка радиатора или крышка расширительного бачка у нас будет открытым, этот воздушный пузырек окажется на улице и будет удалена из системы охлаждения. Это одно, но существует еще одну особенность. Когда мы заводим двигатель и антифриз начинает прогреваться, оно начинает соответственно в объеме расширяться. И пока мы тарахтим наш двигатель, если крышка откручена, антифриз может начать выливаться на улице. Чтоб этого не случилось, умнее, люди поэтому и придумали такое устройство – воронку. Если объем антифриза начнет увеличиваться – уровень антифриза просто поднимется в воронке и не будет выливаться снаружи. Оказывается продается этот инструмент с разными присадками для разных марок автомобилей и на Алиэкспрессе и везде. Ссылку для покупки на Алиэкспресс оставлю ниже в описании этого видео. Стоит недорого. Продается. И американцы не дураки, чтобы так просто зря тратить деньги. Китайцы тоже целую индустрию построили на эти воронки. Хотел купить, но передумал. Во-первых, из-за того, что штат придется с доставкой около двух месяцев. И на черт вообще она не нужна. Если бы я был мастером, такой вещь-то не заменим. Существуют еще более продвинутые инструменты для проверки давления и удаления воздушных пробок из системы охлаждения. Итак, с теорией мы познакомились и переходим на практику. Поэкспериментируем, что у нас получится. Ну ладно, подумал я и начал размышлять об дедовском загадке и доходчивости. Зачем непростому, а то любителю такой продвинутой инструменты? Ведь вместе такой воронки всегда можно подобрать какой-то другой предмет. Например, вот такую пластмассовую бутылку. Подбираем нужную бутылку, чтобы корловина бутылки примерно подходила к корловину нашему бачка И чтобы там плотно сидел. Если плотно не подходит уплотным специальным сантехническим инструментом. Пакля, по моему, так называется. Если бутылка там Неплотно будет сидеть, антифриз начнет просачиваться из зазора и начнет выливаться на улице. А это нам не нужно. Этот бутылка лучше по размеру подходит к моего расширительного бачка. И пластмассовая стенка подольше. Антифриз постепенно в нем будет прогреваться. И толстая стенка вот почему лучше. Будет более температуроустойчив. устойчив. Надеваем ее на бачке. Заводим двигатель и начинаем наблюдать. Добавляем, доб доливаем антифриз в воронке, чтобы лучше было видно выход пузырьков из системы. Как только заведем двигатель, антифриз под действием помпы начнет крутиться в системе и потихоньку будет прогреваться. И не надо газоваться. Включаем обязательную печку. И вот через какое-то время мы увидим на холостом ходу в нашем воронке воздушные пузырьки. Иногда в воронке из системы будут подниматься воздушные пузырьки, если они там есть. Вот это уже третий раз бурникал пузырек. Я просто не успел включить камеру. Наблюдаем так примерно 15-20 минут. Главное, не надо подгазовывать. И все это делаем на холостом ходу. А то температура антифриза быстро поднимется, начнет кипеть. Быстро поднимется в воронке и начнет на улице выливаться. Чтоб от этого подсваховываться, можно в машине посадить помощника, и если что-то подозрительное заметим, сразу быстро глущим мотор. В течение этих 15-20 минут, если есть в системе воздушные пробки, то они обязательно удалятся. Потом включим двигатель, и, например, вот таким инструментом удаляем из воронки лишний антифриз в специальном заранее приготовленном кувшине. Оно может и потом пригодиться. Закрываем крышку и наслаждаемся итогом нашей работы. Даем ночью двигатель остыть до нужной температуры. Уровень антифриза в системе еще убавится. Откручиваем в утром крышку на холодном и урегулируем количество антифризов в системе по специальным меткам, которые указаны на бачке. Хочу еще отметить, что такой метод подходит и для системы, где крышка на радиаторе. Но думаю, когда поставим воронку, на месте крышки придется заглушить, перекрыть. Отливной шланг на корловине радиатора. Пишите после удаления пузырьков, как Вы это сделали и, как Вы читаете, лучше заглушить этот шланг или нет необходимости. Хочу еще отметить, что после такой процедуры есть большая вероятность что в радиаторе печки все равно останется воздушная пробка, что крайне нежелательно. Я показал упрощенную схему системе охлаждения и на самом деле там чуть посложнее и возможно, что внутри радиатора все равно останется воздушная пробка. Я познакомился с методикой, как из радиатора печки лучше удалить воздушную пробку. Есть несколько методов, и один из них мне научили Мацехской. Постараюсь найти время и в следующих видео покажу, как это лучше сделать. Думаю, лучше сначала из радиатора печки убрать воздушную пробку, и потом воспользоваться методом, который я показал для удаления пузырьков вообще из системы охлаждения. Хочу еще заметить, что инженерами на некоторых марок автомобилей предусмотрено в системе охлаждения специальные клапана для совоздущивания системы. И если оно присутствует на вашем двигателе, можно игнорировать метод, который я показал. И сначала попробуйте с помощью этого клабана удалить воздушную пробку из системы. Ну и в конце видео хочу попрощаться до выхода следующего видео. И если этот видео чем-то было вам полезно и интересно, Просто подписаться на канал, нажать обязательно на колокольчик. И спасибо всем за внимание. Комментируйте, пожалуйста, видео.